Всегда ли инновации идут на пользу? Сейчас проверим старую хорошую лыжу с новыми изменениями. Здравствуйте! На повестке дня старый наш знакомый, хорошо известная лыжа, которая мне всегда нравилась, но которая с последних моих тестов претерпела существенный ряд изменений. И, скажу честно, я расстроен, как-то разочарован. Потому что лыжа стала другой, и в таком варианте она вообще лично мне ну, вообще никак не интересна. То есть раньше это был хороший такой фрирайд универсал, мочильный, именно катальный. Фрирайд универсал, именно катальный, при талии достаточно широкая, Это была цепкая лыжа, у которой вся длина была рабочая, у которой был достаточно ровный рокер. Такой. Вот, и поэтому лыжа была не требовательна к... Катанию, она, единственное, что всегда хотела просто едьте быстро, и все как бы все будет хорошо. Не надо перестраиваться в технике. Ну, вот как ты катал гигант, так едьте здесь, и все будет отлично. У нее был рабочий задник, и главное, что рабочий носок. Теперь, как бы, у нее добавили ложку, смягчили носок, его загнули. А всю жесткость, такое ощущение, что сместили куда-то вот назад. В итоге лыжа стала вообще непонятно не, не что. Она не стала парком, как Бен Четлер. Она не стала фристайловой лыжей, как Бен Четлер, да? Но она вообще перестала быть катальной. У нее получилась какая-то жесткая серединка, но очень короткая. Какой-то невнятный хлопающий на сапырник, Вот. И какой-то невнятный жесткий задник. Значит, в итоге Она хорошо стала работать на целине Но, опять-таки, где, где, где бы взять ее целину Такую под нее вот. Она перестала быть требовательной к скорости То есть она стала лояльна для новичков В принципе, ну, то есть, как бы В принципе, можно сказать, что это и плюсы, да Вот Она стала менее скоростной На жесткой трассе Но она стала ложать В тех местах, где она раньше работала шикарно Значит, конкретно На жестком обдутом Настя, вот этой вот длины, как бы для контроля уже недостаточно, может быть просто надо снижать скорость контания, как бы может я по привычке, как бы на ней пытался ехать быстрее, чем она может уже теперь в новой версии, вот это как бы тоже надо выяснить, я не знаю но она вот не дает контроля то есть пытаешься подзажиматься она проваливается под корку то есть она в корке вязнет, вот стрёмно вообще, задник жесткий но его не хватает, вот как бы для контроля ну, и как бы за счет вот этого мягкого носа она стала маневренна, но стала менее динамичной, менее интересно в катании. Вот на крутых склонах она, как бы, если раньше она упиралась их, ну, и контролировала за счет хватки, за счет вот этой длинной упругости, то теперь контроль скорости на крутом склоне за счет происходит уже за счет более малого радиуса поворота. В итоге получается как бы... Как я сказал, она мне перестала быть интереснее, но с другой стороны, я положу руку на сердце, вот могу сказать, что стала лыжа, наверное, более, ну, более на народной. Более народной и большее число вот, лыжников, в том числе начинающих лыжников, да, вот, оно найдет себя в этой лыже и будет наверное, в ней комфортно и хорошо и приятно. Вот, она такая стала, наверное, более лояльная, более универсальная, более, наверное, комфортно и приятная. Вот. но тем, кто умеет кататься, тем, кто хочет от лыж какой-то фантом скорость там, зачет, ну, как бы, вот, вообще не тот вариант. Вот, она потеряла, хотя, в очень, очень спорно, очень все спорно, она стала другой, другой, и мне она в таком варианте нравится меньше, чем раньше. Вот. я попробую это еще раз описать на сайте более подробно, поэтому вы заходите на сайт, чтобы не пропустить следующие тесты, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока.